Окей, okay. перед тем, как мы подойдем к слову, я хотел еще сделать несколько объявлений. Во-первых, наше традиционное объявление, что несмотря на то, что странные вещи то открывают, то прикрывают, финансовые обязательства по отношению к служению не отменялись, я хочу ободрить всех вас участвовать в ваших пожертвованиях и ваших э, поддержке и молитвенной, и финансовой, тех проектов, которые мы производим здесь. И слава Богу, что у нас была возможность и водительство не останавливать их ни на один день. И это касается и гуманитарных проектов, и обучающих проектов. Поэтому прошу вас быть с нами в постоянстве, не только тех, кто в зале или в Израиле но и те, кто находится по всему лицу земли, под нашим видео всегда в Ютубе выставляются данные, как можно, особенно просто, допустим, из России, это через PayPal, остальные страны вообще не проблема, как, возможно, поддержать служение возвращенных на и Я хочу сказать, что по обыкновению я приглашаю вас по средам, Raviy, вечером по израильскому времени в 7 часов вечера, я делаю разбор священных писаний в Ютубе, и это тоже на нашем канале «Оазис Медиа». Если вы не получаете приглашения и хотите их получать, то, пожалуйста, просто опубликуйте сейчас в чате ваш номер телефона, мы вас добавим в группу и будем посылать вам приглашения. Также на наших фейсбук-группах в «Друзья, возвращенных на Сион» Часто есть много разных переписок, обсуждений, вы все приглашаетесь. Ну, я должен это говорить, потому что это новый стиль, как многие сейчас оперируют. И, слава Богу, в этом тоже есть определенный эффект. И я продолжаю э, тему, которую начал уже, наверное, с месяца назад, как до того, как у нас начался начал Пурим. И э, мы разбираем Послание апостола Иакова. И, наверное, некоторым может показаться, друзья, почему вы взяли целое послание, разбирать во время... Приближение к Пуриму и перед Песохом, ведь оно перерывается, естественно, вниманием к этим большим событиям. Но я хочу сказать, мне очень кажется, что интерес Руха Кодыша был именно в том, чтобы мы могли именно таким образом это сделать. Потому что все темы, поднимаемые при толковании Иакова, они как будто соответствуют моменту. И вот сегодня Давид дал шикарное толкование и некоторые вещи, как бы, ну, вот просто читал с моего листа. Я думаю, что в этом тоже руаха кодиш. Через момент я подойду к ним. И, знаете, мы здесь, особенно те, кто живет в Израиле и наблюдают за всем происходящим, некоторые странности происходят. Ну, по крайней мере, мы видим с телевизионного ящика, как его некоторые мягко называют, зомбоящик. Часто... Идет просто настойчивая пропаганда и делается культ личности. Я себя не ставлю ни в про или не против вакцинации, но здесь у нас просто начинается культ вакцинации. Это какой-то абсурд и я хотел бы призвать всех вас молиться к тому, чтобы была... Определенная свобода у людей. Каждый выбирает, что со своим телом делать по-своему. И чтобы здесь не было никаких вещей навязчивых. Я надеюсь, вы видите, что происходит в мире. И как извращается свобода слова и свобода выражения самого себя. И в разных странах с этим оперируют по-разному, но что-то странное происходит. И это не только у нас, по всему лицу земли. Также опять обновляется целая масса, то, что называется в Евангелии от Матфея, в 24 главе, э, военные слухи, там и здесь. Я хочу сказать, что... Очень странные обстоятельства везде. И они, по крайней мере, так я вижу, они говорят к нам, чтобы мы могли каждый искать внутри себя водительство от Господа, и чтобы мы поступали в соответствии с тем, что Господь нам дает, потому что каждый из нас, он свет, и мы должны этот свет выплескивать наружу. В Нагорной проповеди когда-то Иисус сказал такие слова, «Вы свет этому миру, вы соль». И там он сказал про свет, если светильник ставят под Столом, то не видно, ставят вверху, то видно. Пусть Бог даст каждому из нас, каким образом разрешать тому свету, который Бог поместил в наше сердце, выплескивать наружу. Короче говоря, вот события эти и все вокруг – я, честно говоря, вот наблюдаю, пытаюсь найти какие-то места Писания, чтобы приурочить этому. Думаю, многие верующие делают то же самое. Я вам скажу, какое место Писания мне почему-то много говорит. Это записано в Откровении в 10 главе. И я ни в коем случае сейчас не претендую, что вот все оно, но сама динамика, или описание того, что там говорится, оно меня, по крайней мере, цепляет. И вот слова, которые написаны, это 10 глава Откровения, это перед Яковом я еще говорю, с 4 стиха. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши всего». То есть какая-то тайна, которая... Была показана Иоанну, но он не записал, потому что Бог запретил ему это делать. И поэтому мы не можем эти вещи как бы навязать одно на другое, но что-то происходит. И как у нас вчера на брании старейшин Дима сказал, все равно оно где-то прорвется, в какую-то сторону. И пятый стих, и шестой. И ангел, который я видел стоящим на море и на земле,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 Как э, э, какой-то вот ориентир по времени, что вот завтра это все неправильно так подходить. В свое время Ешуа сказал, когда динамика эсхатологических событий будет более интенсивной, то он сказал такие слова, будут жениться и будут выходить замуж, будут сеять и будут собирать жатву, как прежде, и внезапно придет то, что Господь приготовил. То есть Он не сказал нам отказаться от каких-то планов. Он сказал «Да, продолжайте жить обыденной жизнью». Но это время, когда мы должны просто смотреть внутрь себя самих и ложась спать говорить «Господи, пошли мне сон, чтобы я видел, как двигаться». «Боже, лишай меня страха и давай мне надежду, уверенность и путь». Я вот эти вот вещи хотел подчеркнуть для каждого. Надеюсь, вы меня слышите. Итак, Иаков, я еще раз помолюсь кратенько. Небесный Отец, пусть наше сердце будет открыто для руах акодыш и для понимания священных писаний, про которые сказано «вникай в них и вникай в себя». И таким образом Господь будет вести тебя правильным путем. Это я уже интерпретирую. Итак, Иаков, первая глава, которую, на которую мы дали два собрания, одно из них я проводил, одно из них Дима, и я попросил Мишу, нашего техника и оператора, чтобы он сделал плейлист Иакова, чтобы каждый, когда видит, про Якова мог зайти и посмотреть все предыдущее вместе. Но пока вот мы продолжаем. И вот мы на, тех первых, э, гл на первой главе двоем говорили о вещах, дополняющих одна другую. Я говорил больше об искушениях и о важности не попадать в эти в искушения. А если попал, то как преодолевать? Дима говорил много о святости языка и о том, чтобы мы не были только слышателями слова. К сожалению, часто встречается ситуация, ты человеку говоришь, говоришь, говоришь, он да, да, да, да, да, а потом все идет, как и обычно. И потом люди говорят, вроде, ну а что у меня такое? Короче, Дима дал очень ясную проповедь на эту тему, и вы сможете в плейлисте э, весеннего Шавей Цион 2021 посмотреть Якова. Сегодня мы во второй главе, и я по ней также приготовил три коротких урока, мы будем проходить всю главу, может, я где-то места буду какие-то стихи пропускать, но тут как бы Иаков, который мы знаем исторически, он был, по всей видимости, старший, то есть сводный брат Иешуа, э, так я, по крайней мере, понимаю, кто-то понимает иначе, не проблема, он был человек крайне набожный, благочестивый и святой. И даже немессианские евреи первого века называли его Иакова Цадик, святой Иаков, ходатой за Израиль. То есть он был человеком особенным, и его воззрения были крайне серьезными. И вот урок номер один, я его хочу прочитать первых семь стихов, и суть его «Никогда». Ни под каким соусом, не будьте лицеприятны. Лицеприятие это немножко такое старое слово, но перевести его просто. Смотришь на человека и сразу ставишь ему в своей голове какой-то э, какой номер, оценку. Хороший, плохой, добрый, такой, всякой, умный, неумный. И так не быть лицеприятными. И что интересно, Давид, читая свою Порошачьего, сегодня уже в краткости прокомментировал эти слова. А вот что говорит Иаков. Иаков не высасывает эту тему с пальца. Естественно, он ссылается на тех, кто были перед ним. И мы знаем, что во второзаконии в 10 главе, в 17 стихе сказано, Бог, владыка, царь сильный не смотрит на лица. То есть мы подражаем кому-то. Бог, когда оперируют с людьми, он не смотрит на лица. Многие из нас, повторюсь, смотрят на лица. И из-за этого мы обеспечиваем себе Дурные взаимоотношения с людьми. Иосафат, один из праведных царей Израиля, говорит такие наставления судьям. Он говорит, когда будете судить народ, не будьте лицеприятны. И вот Иаков с первого стиха. «Братья мои, имейте веру в Иешуа, Господа нашего, не взирая на лица». И потом он говорит, когда в собрание придет человек богатый, нет, не отнеситесь к нему с большим уважением, чем к простолюдину. И не говорите ему, вот сядь на это почетное место, а простолюдина скажи, там сядь на полу где-то и все такое. Знаете, друзья, здесь сразу создается ассоциация. И я хочу разрушить эту ассоциацию, что богатые это плохо, а бедные это хорошо. Потому что не об этом говорит Иаков. Иаков говорит, не судите по лицу и по одежке. Вот и все. Есть люди, которые богатые, и они крайне благочестивые, смиренные. А есть богатые, крайне гордые, нос поднятый, и они плюют на всех. И выражение «руки веером» или как там, «пальцы веером» – это про них. Но лица Ария Равк, с моему сожалению, есть полным-полно людей, небогатых, или точнее бедных, или средний класс, неважно, которые имеют целую массу проблем. И если он небогат, так по Иакову это не значит, что он хорош. У него тоже может быть масса проблем. И когда здесь Иаков пишет эти слова, он говорит, не судите по лицу, начните общаться с человеком. Начните узнавать человека, начните чувствовать, чем он дышит. И не смотрите на его кошелек или на его одежду. Потом вы узнаете, что он из себя представляет. И когда вы узнали, тогда вы определяете для себя, какой уровень ваших взаимоотношений с другими людьми. Но когда мы читаем вот эти слова, мы видим,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 еврейской среде первого века было такое выражение, что богатый значит благословленный, а бедный значит с проблемами. Некоторые современные движения харизматические делят людей таким же образом. Если я богат или если я здоров, значит все хорошо. Но это не всегда так. Есть люди, которые имеют и то, и другое. Помните, я, наверное, говорил про это к примеру уже умер один человек, одного священнослужителя позвали сказать хорошие вещи на его похоронах, а он не знал, что сказать, потому что человек был так себе. И он говорит, какие у него были хорошие зубы. И это как бы не то, с чем нам нужно предстать пред лицо Господня. Слова, которые Иаков говорит «имейте веру в Господа», не взирая на лица, он обращает к лидерам, к служителям, к судьям. Он определяет их к родителям, ведь каждый родитель, он тоже судья и учитель в одном лице. К учителям. Он обращает это к нам, чтобы в любом месте мы могли иметь прежде всего уважение к людям. Потому что «Нет исключения, и про каждого человека сказано в Священном Писании, что образ Божий и подобие он». То есть любой есть образ и подобие Божие, и про любого человека сказано в Иоанна, в первой главе, в девятом стихе, «Был свет истины, который просвещает всякого человека». То есть Иоанн говорит «на всякого» или «во всякого» входит Божий свет. И когда ты начинаешь одного просто опускать ниже плинтуса, а другого «о, какой он!», то чаще всего будешь делать ошибку. Прошу, услышьте, что здесь написано. Берите время, берите время, чтобы узнать человека, и тогда будете мудры. И Иаков облекает эти слова в следующую формулировку – кто может относиться к людям не по внешнему виду, не по звене, звучанию его кошелька или по напускному благочестию, тот исполняет закон царский. И вот Писание Иаков 2 глава 8 стих. Говорит, если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего, как самого себя хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то есть начинаете судить человека по внешнему, то грех делаете пред законом, оказываетесь преступниками. Услышьте эти слова. Не быть никогда, ни при каких условиях лицеприятным. И вторая, второй короткий урок по этой же, э, по этому же, по этой же главе Иакова, второй А э, судьи кто? И здесь Яков как бы подчеркивает, что он пишет. Эти слова к людям, которые могут производить суд. Вы знаете, вы особенно те русскоязычные, которые учились в советских школах, я не знаю, современную программу, там, были, э, там было произведение, в котором эта фраза стала такой супер популярной. И я вчера взял ее, открыл, и я, честно говоря, был э, немножко в шоке, от ее актуальности. как бы, ну, Мы пользуемся часто одной фразой, а, а она, а она немножко более длинная. И я хочу э, просто зачитать ее. Ну, э, услышьте. «А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда, вражда непримирима». То есть судьи враждуют против, против чего-то. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорение Крыма. Только не надо <смех> истолковывать эти слова, что я сейчас политически чего-то говорю. Это древняя-древняя штука. Но услышьте слова. Всегда готовые к журбе поют все песни одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты защиту от суда в друзьях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 Короче, я сейчас не против никого, все это есть в любой стране, но, но просто Господь как будто проводит всех нас через какие-то обстоятельства, испытывая, не поднимутся ли в нас те же самые чувства и как важно следить за собой. И вот Иаков. Говорит нам, я повторяюсь, он, то есть, вот эта вот идея о судьи кто, это из того же самого, э, не говори, что этот лучше, а этот хуже. Иаков с 10 стиха говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. И посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то все равно становишься виновным против закона. И для чего он говорит такие слова? Он говорит эти слова... так говорите и так посту я читаю с 12 стиха так говорите и так поступайте как имеющие быть судимы по закону свободы ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом суть этого стиха она как бы выходит из прошлого урока рассуждения давайте друзья когда мы будем оценивать людей будем избегать суда. Потому что чаще всего мы не знаем, откуда человек вышел, и чем был окружен, и в какой обстановке он рос. И Наташа сегодня, благословляя своего сына, сказала, и ты, Давид, не выбирал, в какой семье родиться, а тебя мы любим. И каждый из нас... Он мог родиться совершенно в другой семье или в любом месте, где мы, и, и в каждом месте есть свои плюсы и есть свои минусы. И когда мы имеем чего-то к человеку, то крайне важно, крайне важно, чтобы мы могли просить у Бога двух вещей, если мы хотим с Ним поговорить о чем-то, мудрости и милости. Мудрости и милости, потому что ты можешь иногда сказать какую-то правду матку, и она просто как коса подрежет ноги человеку. И что тогда ты добился? Есть толк, что ты знаешь суть истинную и все, и просто зарубил человека. Без милости, Яков говорит, вы ничего не сможете. И еще один короткий урок из этой же главы, второй главы Якова. Кто ты? Кто ты? Вы знаете, что священные писания часто используют разные выражения, синонимы. Миланир Дефет на иврите. Чтобы описать одно и то же. Я пришел к Богу. Это синоним рождения свыше. Которое является синонимом мы новое творение. Или человек праведный или познавший путь. И есть масса-масса выражений в священных писаниях и в нашей жизни, которые описывают одно и то же. И вот здесь и вот здесь Иаков вдруг начинает говорить вещи, которые многим людям, которые пытаются оправдать свою жизнь только тем, что они уверовали в Господа Бога и что они приняли жертву Машеха, что все им можно. И они часто говорят, а я верующий, за меня Ишуа заплатил цену, значит все у нас будет сабаба. Но сабаба не всегда случается автоматически, потому что, потому что Господь Бог имеет определенные требования к нам. И Иаков с 14 стиха делает вещи, которые в свое время... Мартина Лютера покоробили, но я думаю, что это вещи, которые крайне понимаемы, особенно в мессианском движении, где мы говорим, что наш стейтмент, наше стояние, наше понимание Божьего слова зиждется на Торе, на том, что Господь сказал: "Все слова мое, а Иешуа Амаших сказал, ни одна иота не придет из". «Моего закона» или «Сторы», и также на тех постановлениях, которые определил Новый Завет. Иаков говорит, что пользы братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет, «Я благословляю вас, идите». Это не значит, что мы должны быть во все стороны, и всякий должен прикладывать некое разумение и позицию. И если мы видим вокруг себя, я думаю, что если мы сейчас в группе откроем, кому есть нужда, пишите, то мы получим ну, тысячи. Тысячи писем. И это просто нереально, невероятно на все это реагировать, и это неразумно. Я думаю, в каждом месте, в каждом месте мы должны быть сострадательны и мудры одновременно, чтобы реагировать на повседневную нужду. И Иаков говорит нам, что если ты просто благословляешь человека, когда у него есть нужда, и не помог ему, то есть большая проблема с твоей верой. Э, почему я использовал в самом начале вот эти слова, синонимы, э, рожденный свыше или пришедший к Господу. Знаете, э, некоторые говорят, рожденный свыше или пришедший к Господу. Это все какие-то внутренние переживания. Вы знаете, если эти внутренние переживания не ведут к реальному, изменению нашего характера и нашего взаимодействия с миром вокруг нас, то все это простое бла-бла-бла и ничего не значит. Если мы говорим, что мы верующие, оно должно проявляться через нас и в наших делах, в нашем умении судить и размышлять, и в нашем... Просто мотивации, как поступать. Если, 18 стих. Если кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. И эти вещи, разумеется, не касаются вещей, что мы должны быть оправданы по нашим делам. Типа, вот я сделал что-то доброе, Господь, верни мне. Писание не об этом. Любое оправдание Всевышнего, это всегда, всегда без исключения, просто проявление Его милости. Но наши дела добра, это реакция на то, что Он родил нас свыше, родил нас, чтобы мы были Его детьми, чтобы мы могли делать и обращаться к делам милосердия, ну, практически автоматически, потому что это стало частью тебя, стало частью меня. И Иаков дополняет, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. И здесь как бы вещь очень интересную, Иаков поднимает, очень часто мы люди, живущие в мире, наполненном, целым рядом помех, чтобы видеть присутствие и, и, и закон святого Бога. Часто не различаем, вот как поступить. Но Яков говорит, в духовном мире там все становится очень бело-черное. Ты или на белой, или на черной стороне. Ты или здесь, или там. И он говорит, мы должны не обманываться. Бесы тоже имеют веру, потому что они там, в том прозрачном мире, видят славу Творца и ужасаются, что они не могут соответствовать Его славе. Но про нас, живущих здесь, где мы немножко слеповаты в духовных вещах, Иаков ободряет и говорит, «Вы держитесь Божьего стандарта. Слушайте, что ваша совесть говорит вам». И что ваше сердце говорит вам прежде всего, а потом включайте рационализм. И таким образом вы сможете удовлетворить Божий стандарт. Он заканчивает э, вторую главу словами «Подобно Ира, блудница, не делами или оправдалась, приняв согледотаев и отпустив их другим путем». И здесь он говорит, даже человек в глазах других людей конченый, ну, блудница, но все, как бы уже докатился человек до самого плинтуса, и уже ниже нету, но он здесь пишет, даже ее вера восстановила, и она следовала тому, что Бог вкладывал в ее сердце. И это обеспечило то, что мы называем спасение.